Всем привет, с вами проект Походили, и сегодня мы в гримерке Института образования. Как вы видите, все участники концерта уже переоделись и на концерте, а мы ждем их здесь потихонечку, помаленечку, вот. С вами проект Походили, концерт, кое-что... а Холодненько. Первокурсница? ИО. Институт а, образования. А, я думал, исполняющий образ России. Нет. Первокурсница? <рес> Познакомилась уже с кем-нибудь? С, <рес> с <рес> парнем, об обаятельным? А, я с тобой еще не знакома. Ты умеешь подкатывать? А, <рес> то. <рес> и откатывать <рес> тоже умеешь. <рес> Давай я буду задавать тебе ситуации, и ты пытаешься их как-то обыграть. Когда ты в Советском Союзе стоишь в очереди за колбасой? Это уже купил, купил. Ты и таксист, которому не платят за то, что он перевозит людей. Это русский мат, да, Бог? Да, да, да, да. А как ты опишешь ваши без того непонятные концерт? Привет, да. Давай, отшей опять. От Я того в прошлый раз отшивала. Знаешь, что ты какая нибудь скороговорку, связанная с гречкой? А вот сначала скажешь слово скороговорка нормально, а потом поговорим. Скороговорка. Это, это И вот. По слогам. Нормально, да, быстренько. Скороговорка. Еще быстрее. Скороговорка. Еще быстрее. Ты не убыстряешься. Скороговорка, скороговорка, скороговорка. Где битбоксер? Скороговорка, скороговорка. Скорочка, просто перчик. Гречка, да? <с> в чем твоя феноменальность? Где лак? Там же, где игречка, гречка, которую ты не любишь. Даш, где лак? Иди сюда. Я так понимаю, я не услышу. Ну, ладно. Привет. Ну, стой. У тебя было больно. Мне аж это стыдно, почему то Хотя я сегодня свидетель. Уважаемые мужчины. Да. Если вы это видите, слышите, пожалуйста, приходите к нам на институт. Нужна молодая кровь, понимаете? Ну, все, ну давай. пожалуйста, ну пожалуйста. Я испугалась паука. Это проигрыш. Вот. Как тебе вариант того, что ты своей сейчас народной песни, а на потанцовке у тебя будут татары? Тебе такой вариант. Где? Валеныки, да Ой, да не подшиты старники. Нельзя валенных ходить, Да ни в чем белиникам ходить. Валенеки, да валенеки, а! да не подшитые старники! Валенеки, да валенеки, а! да не подшитые старняки. Это кулич итальянский, по-итальянски. Вообще, панеттоны готовят обычно э, перед Рождеством. Хочешь ты рассказать рецепт, как приготовить такие замечательные гнезда? Берем да. гулечку такую. Блин, вот понимаете, тут кудри жертвы вообще. Угу. Косичечку плетем, угу. плетем, да. заплели, да? И начинаем медленно закручивать по часовой стрелке. Обязательно по часовой. Так вот закручиваем, закручиваем. Шпилем невидимым и пошли. Предложение спасти, короче, выпуск. Ты Можешь, по Да. А? Не, как, не, не то чтобы а. это, как бы, спец, Пламяна по тупости. Но... Спасибо. Ну ладно, всем привет. Мне дали микрофон. Я не знаю, что делать. В общем, с первым снегом вас. у цепо, молодцы, ЦПО. И, о. хочу пройти еще... Пожалуйста, отпустите меня Аня Ты где? Бегу к ней Навстречу ее судьбе С кружкой Она такая думает Но ну, мы как и обещали, проект походили Мы обещали в каждом выпуске дарить Но, к сожалению, пока только в третьем смогли подарить Держи, это твоя кружка, как обещали. Э, так, ну, подарок ты получила, да. кому нужно сказать спасибо-то? Вам. Нет. Мастерской подарок? Ну, нет. В том числе. Кому? Вам, ну, Давай. Вот, приложению, которое выбрала а, тебя. Рандом? Хорошо. Спасибо, Рандом. Ну и всем остальным нам тоже. Время ваших комментариев. Анастасия Сидорова сообщает всем, что 6 декабря состоится финал региональной лиги КВН Кузбас. Ждем всех на премьеру. Э -э, тут не так обычно. Анастасия, ого! Реклама, реклама. Ай-яй-яй. А, когда откроет второй корпус? Ну, собственно, и все. С вами был проект Походили. Подписывайтесь на нас в социальные сети. Вот здесь вот они будут. Вот. Смотрите нас в ютубчике. Участвуйте в нашем замечательном конкурсе на кружечку. от мастерского подарков. Вот. Что, подписывайтесь. Почему не подписаться-то, конечно. Вот. И будете проходить мимо. Не проходите.